Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Goplay Games. с вами я, София, мы продолжаем наш симулятор заправочки У нас идет продолжение этого безумия в прошлой э, серии мы, получается, с вами открыли туалет, слава богам, наконец-таки э, У нас теперь появилась мастерская, будем сегодня испытывать по полной программе, смотреть, что там, крутить-вертеть, кого крутить-вертеть во, и наша красотка. Вот она. Посмотрите на этот цвет, боже. Так, погнали, значит. Опять новое письмо. Здрасте. Мы же вроде в прошлый раз все читали. А, мастерская... Так, мы это читали. Да, это нам не надо. Все. Значит, у нас все чистенько, кроме туалета. Ну-ка, туалет. Кто там побывал уже? Ну-ка, что не чисто? Что грязно? Ну-ка, где? А, а, это можно было очистить? Ни хера себе. Ладно, так. Значит, погнали. Открываем нашу заправочку. Значит, микрофон поправляем, открываем заправку. Погнали. Так. А, надо еще эти самые запчасти изучить. Сколько это все дело стоит-то? Какую мы можем вообще делать наценку? Как это все вообще работает? Сколько у нас вообще денег? 220, неплохо. Живем у вас там вроде все видно? Да. Вижу, что все видно. Так, так, так, так, так. Апгрейд, инструменты, оборудование. Где воло? Доставка. Во! Автомобильные запчасти у нас появились. Смотрите, у нас есть шины. 65 баксов. Что так дорого-то? Это вообще очень дорого. Посмотрите. Ну это вообще капер кошмар. Так. А, это средство для удаления царапин. кто не знал, да, я знала я знал, я знал. Блин, а что вот, вот? так вот как-то, ну вот, ну фу. А продавать мы за сколько стоит будем? Цена продажи 110. Средняя цена 86. А резина, кстати, дать посмотрим. Цена продажи 80. Средняя цена 58. Ну ждем, когда цена упадет Ну что это? Чё это как? М -м Ой, зеркал можем накупить Кстати, давайте выехали Давайте 10 зеркал А это сколько у нас выйдет? Я сейчас разгонюсь По полной программе Писала <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> ну, Вот 224 зеркальца Вези, короче. Давай, нормально, сойдет. Уай, достижение. Уай, уай, Так, К клиенту топливо идем. Ну какой это клиент? Это так. Мимо проезжает крыша наша едет. Как бы это двусмысленно не звучало в данный момент. Клиент, вот, у гаража. Погнали, вот, все, понеслась. Так, братан, привет. Ты вышел? Да, вышла из машины. да, хорошо. Так жмакаем. В смысле 3, 2, 1? Это еще и на время, что ли, все? Ремонт. Да. Так. Ага. Ого. Дверь? Вы ч? Резина. А, нужно... Нужно колесо, чтобы начать ремонт. Хорошо. Давай, давай. Взяли. Так. Ты пта. Так. Так, так, так. Да я мастер. Снимаем саму резину, так, убираем, ставим новенькое, закручиваем вообще. Кто тут мастер? Что еще у тебя? Дверь где тебе дверь? А, средства царапин. Я думаю, все, дверь, дверь менять надо. Откуда у меня? Так, ну погнали, погнали. Так, что у нас тут? Как это? Как... А. Как эта хрень работает? А, просто нажимаешь, и оно исчезает. Прикол. И теперь вот оно валяется тут. Хорошо, что еще у нас? Зеркальце. То есть нас решили всему сразу обучить. Так. А я взяла зеркальце? Эй, зеркальце не дури. Так, зеркальце. Ладно. Если что, оно у меня в руке есть. На! Ничего себе вырульте, дамочка. Ну все. 290 бачей сразу! Достижение... Охренеть! Мы сейчас вырастим тут моментально, быстро. Быстро и дерзко такие, ух! Вообще. Да, там типа доброго... Интересно, а воровать можно сразу? Прямо на месте. Обкрадывать тачку надо проверить. Ой, достижение разлакировано... Да прекратите, что вы! Так, сейчас я быстренько эту чуму заправлю. Я... И погнали. Оп. Ой, еще какое-то у меня достижение там разлакировано. ой, ой, ой. А, популярное место. Охренеть. Погнали. Это что? В популярном месте одну штучку не берут. Берут сразу кучу. кучу. всего. Минимум 10. Да вы охренели, что ли, все? У меня тут популярное место, а ты вот вообще непопулярный. Иди отсюда. Уходи, уходи, уходи, кыш. Ты не нравишься. Так, следующий кто? Ай, у меня же это приехал, Приехал. Братан, погодь. Братан, погодь. Погодь, погодь. Стой. Да не ты. Доставка у ворот склада. да да да да Так, давай, заезжай. Я знаю, у меня тут бардак, пипец. все не покрашено, все некрасиво. Фу-фу-фу. Так. У же зеркала. мо о, тебе дверь закрывать не надо? Ничего, что ты так, не? Нормально тебе? Ну, смотри. Так, бегаем, рычажок и бежали. Так. Ч у меня там за знак опять есть? Закажите запчасть для автора, чтобы пополнить запасы. Да я уже заказывала. Уже заказали. Даже надо разложить. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, так, так, так, так, так, так. Ох, здрасте, здрасте. А, я же не взяла оттуда. А? Так, что, что болит? А, сейчас, подожди, подожди, кнопочку нажать. Так, давай. А что это за счет такой-то? Чё болит? Колесо болит. Все, да? Только колесо. Надо колеса набрать. Что-то это с колесами плоховато тут. Это перенос предметов плох. Явно плохо. Оно летает все. Так. Ну, радует, что если ты взял, то ты уже не потеряешь нет? 80 баксов. Ну ладно, вали отсюда. А, подожди, подожди, вали. Подожди. Да, можно. Ать. Сейчас, сейчас. Ать. А? Уехала. Ладно. Клиент указ сейчас. Подожди, клиент. Сюда. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот это вот сейчас движуха началась. Началась движуха. сейчас, сейчас. Так, погнали. Давайте, давайте, давайте. Вот, две штучки минимум, вот Уже что-то. Вы что, только эти чипсы, что ли, все на чипсы под подсели? Там рекламу, что какую-то запустили? Ну-ка. Это что? Да прекратите, вы по нарастающей будете. Сначала все по одной брали, теперь по две. А, клиенту топливо. топлива. Бегу, бегу, бегу, бегу. Сейчас заправляю. Вот, видишь, я все успеваю. У меня все под контролем. Давай, чувак. Видишь, ты не успел подойти, я уже тут. Так. Вот смотри, по-нарастающей идет, реально. А? Прям на краю. Прям на краю осталось. Да-да. Так, ну давай, доставка. Автомобильные запчасти. Так, уйди. Что у нас еще? Резина все... А обновляется когда? После полунча, наверное? Потому что нам резина была бы неплохо. Вообще, нам бы еще вот это вот все купить. Как деньги-то полетели? Уже 538. Хотя, блин, и стоимость запчастей, извините меня, это тоже вот такое себе удовольствие. Но бабло полетело. Ой, еще убраться надо. Так, теперь ты будешь 4, да? Мне вот сейчас вот 2 человека по одному, два человека по два, 2 человека по три. Ты меня сейчас. Один? В смысле, один? даже четыре предмета взять. Что ты мне тут салюты даешь? Так, человеку топливо. Ты готов заказывать? Все. А, как что долго это. Так. Клиент у гаража, достижение разблокировано, что-то там э, разрываю время просто. Так, что у тебя тут? Кто здесь тут? А, вот ты вот тут, хорошо, хорошо. Так, жмакаем, так, быстренько сейчас вот, вот, вот, убираем. У нас все тут должно быть чисто. Ага, царапина, колесо, дверь. Хорошо, колесо. Да что -то с тобой происходит-то непонятное? О, уровень топлива низкий, это надо заказывать, короче, сейчас. Быстренько, ускоренно. Ну, какая движуха сейчас, вот, тут поперла. Вот так, по, прям по полной программе. Хорош? Так, что еще дверь. Дверь, дверь. дверь, дверь, дверь, Иди сюда. Так, погнали. Просто в рандомное место натыкиваешь, да? И оно исчезает. Охренеть. Можно мне тоже такое средство? А! Ух ты, ⁇ -мо ⁇ мне сюда, сюда тоже можно. Мы тут тоже что-то будем делать? Охренеть. А ч ⁇ меня еще? А, зеркальце, зеркальце. Так. Все, выковыриваем остатки. Так, ставим новое. Все. Так. Ч ⁇ а еще одно зеркало. Ну ни хрена себе вы катаетесь, мадам. Как ты до сюда доехала? Чего вообще тут ничего не было? Один осколчик такой остался. Как то это все выпаливало? 390. Блин, у меня почти косарь. Почти косарь, ребята. Так. Подожди. Быстрее всего у нас топливо делается. Мент, давай уже. У меня там на кассе люди стоят. Оп, есть контакт? Так, это мы все повесили. Так, стойте на месте, стойте на месте. Все, я успеваю, все, я успеваю. На все руки мастер. Сейчас вот так вот. Вот так вот. Так, отлично, да, nice. Сейчас иди отсюда. Так, и надо нам сейчас топливо заказать. И не забыть его залить. Ты вот стояла тут с одной пачкой чипсов мне мучила, да? И это мне тоже. У меня, наверное, разнообразия мало, товаров мало, поэтому они это вот так вот себя ведут. Так, топливо. Сколько там? Вот, давай. За сколько? Блин, а что цена растет? Был в прошлый раз 2 бакса. Тут 2,4. Охренеть. Ладно, давай, вези. Мне нужно много топлива. Сейчас он должен приехать. А, Во-первых, лучше убраться. Мы свинячили. Так. Так, во-первых, быстренько прибраться и нужно заказать там какие-нибудь продукты, еще что-нибудь, какую-нибудь Что-нибудь в этом роде надо вот-вот устроить там. Так. Значит, заказываем. Доставка, товары. Давайте напитки, я не знаю, какие-нибудь. Автохимия? А Нельзя мне пока алкоголь. Мне можно сигареты. А под них, по-моему, там отдельные какие-то стеллажи. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Оборудование, стеллажи. Да-да-да, под все это отдельно. Ну, давайте а, вот под сигареты давайте сразу большую купим. Или нахрена нам большая? А, да, большую возьму. Мороженецу. Блядь, что вы такие дорогие-то? Так, алкоголь. Давайте небольшую возьмем. И мороженое чуть-чуть возьмем. Так, здрасте, здрахуйте. Погнали. Так, погнали. Погнали. Да-да-да, найс. Так, теперь мы должны закупить товары. Что у нас там? А, палкашки. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Небольшое падение цены, тоже небольшое падение цены. Это мы даже рассматриваем. Вообще нет. Вот это вот наберем сейчас. Набрали. Окей, ладно. Сейчас наберем все. Сейчас все будет. Так, сейчас вот нам как раз топливо подвезут. Больше нет топлива. Сейчас будет, сейчас будет, сейчас. Давай, кидай свой шланг. Ну, давай. клиенту гаража. Вот сейчас бабки будут. Сейчас будут деньги, будем заказывать. Так, погнали. Так, во-первых, убираем резину. Вот эту вот, тоже все убираем. Сейчас все будет. Сейчас все будет, несы. Так, у нас что? Ага, ага, ага. Так, резину берем. Сразу момента. А чего вы все только одно колесо-то колесо пробиваете? Где хоть какое-то разнообразие? Что происходит? Как это работает? Так, дальше. Э, дверка. Погнали. Да это там бибикать. Не, себе тут тебя разукрасили, как же самах какой-то напал на твою машину. Ну давай. Так, и стеклышко стеклышко вот она мы зеркало что-то с вами набрали, фига и больше. Я так понимаю, резина будет очень редко дешевить. Все, nice, да. Теперь у нас появились бабки, хоть какие-то деньги, чтобы мы могли э -э, закупиться как раз всякими продуктами. Еще чем-нибудь. Э -э, так. Тихо, спокойно. Главное не разгоняться особо сильно. Так, топливо есть кто? Нет, все, заказываем. Сейчас поставим стеллажи с вами. Подожди, сейчас будем красоту наводить. Стеллажи, давай. Айскрим. Вот, вот, вот, вот, вот. Как раз вот сейчас. Вот так вот. Красиво, красиво. Смотри, смотри, как стоит. Смотри. Ай, хорошо. А Тут даже окошко видно. Можно айскрим под окошко поставить. Едеть. Точно. План-капкан. Кто там бегает? Все, я бегу, бегу, бегу. бегу. Все, есть. Есть идея. Сейчас мы все сделаем. Так, как там? Забираю. Да, это мы сейчас... Давай пока поставим сюда. Все, стой тут. Подожди ты. Вот так вот. Взяться вот прямо под окошко мы его поставим опа ну смотри как хорошо под окном прям давай погнали И... ать, ать, ать. сейчас вот так вот Поровнее, чтобы было ориентируемся на пол вот так криво так ладно ориентируемся на нас да что что ты будешь делать сейчас вот так вот как-то все равно не встают как-то ровненько. Ладно, криво так криво. Да, и пустая стоит. Так, все, выставить. Давай выставляем все. Во! Во! Так. Что ты хочешь? Давай. Ой, а клиент у гаража надо. Надо, короче, да. И запчасти надо набирать побольше. Желательно резина. Резина самая такая. Так, доставка. Давайте начнем с резины. Что у нас шины Ладно, давайте мы в корзину вот эту вот уберем. Или не надо? Пока у нас это херни до да хера. Правильно? А вот уже, смотрите, возросло. В какой-то момент они растут. Да, подожди, сейчас бегу. Так, самый быстрый. Это заправка. Вали отсюда. Так. И теперь... А, это у меня уже ночь за полночь. То есть, каждый день за полночь у нас это. День прошел, у нас идет обновление какое-то. А где? Вот-вот-вот-вот. Ой, уже что-то отвалилось от нас. Так, что у нас тут? А, колесо и. И все. Ну давай. Я не думаю, что это наше колесо сильно тебе поможет. Оно немножечко психолог, но это не переживай, я думаю, ты сможешь с ним справиться. И вот реально, опять, опять вот то же самое колесо у них это лопнуло. Так, это мы забираем? Вот это мы тоже забираем еще. Тащу. Клиенту классы, нормально. Да, ⁇ -мо ⁇ Во! Наконец-таки нормально потащили. Так, еще у нас грязненькая. Надо это все помыть. Ой-ой-ой ой ой спокойно, спокойно. У меня мышка улетела вообще в сторону куда-то. Ой, все нормально. Все, все работает, все работает. Все, все хорошо, хорошо. Так, что там тут уходит? Сейчас, быстренько. Быстренько. Так, подметем за этими придурками быстро. Опять что-то кидали. Да что же делать-то? Так, опять подметаем быстро. Ускоренно. Забираем. Все, полетели. Так, тут нас следили. Все обгадили. Вон там за дверью. Алло. А я смогу дату. Да, смотрите, клиенту топлива так сейчас бегу. Бегу-бегу-бегу. Еще чуть-чуть сейчас денежку накопим. Да не Ариты! И вот как раз будем алкашку заказывать, мороженку заказывать. Алкашку, блядь, конечно, я, я же еще ничего не выставила-то. Да? Зато заказывать давай скорее. Так, табак. Хера себе, табак прям вот так вот, да? Так, табак тогда нужно. Па-пам-пам! Вот это вот сейчас поворот. Ну давайте вот да, вот сюда, наверное, самый такой такой место табак. Так, стеллажи, алкоголь. Так, во. Ну почти ровненько. Ну он почти как то криво стоит. Ой, у меня даже что-то есть. Охренеть, у меня есть даже какая-то алкашка. Тут ничего. А мороженка есть какая-нибудь? А! Зашибись. Я все это время таскалась с салкашку. Да, пожалуйста, катись. Офигеть. А, клиенту гаража. Так, нужно это срочно, срочно бежать. Тихо, тихо. Чуть не профокапились. Так. А, я видела, из тебя рыба выпала. Это ты, козлина. Это ты, козлина. Ты пытаешься меня тут это самое загрязнить по посильнее, да? Ты от конкурентов пришел? Вот стопудово. Посмотри. Живая рыба из него выпала. Вы видели? Это же охренеть. Стоит такой, типа, беспалевный. И тут раз рыба выпадает. Из какого места она у тебя выпала? Скажи-ка мне, пожалуйста, родной. Да, давайте уж. Давай-давай-давай-давай. У меня там клиент у гаража. Клиент у топлива. что как-то народ попер, набирает себе, фига себе. О! это не считается, За -за зацеп, Ты иди ты. Еще орет на меня. Мне там баночка бесплатно прилетела, вот именно что прилетела случайно. Она еще там вопит на меня. Хочешь рыбу, иди, возьми, блин. Нет, лежит, живая. Так, да, вали сюда. Так, сейчас, мы быстренько. Ну, хотя бы подметем, давай тебя выметим. Так, ленту гаража. быстрее. Быстрей, быстрей, быстрей. Вот она тут. Вот, вот, вот. Так, привет, чувак. Вот это вот самое... <гас> у меня осталось одно колесо. А если у него два сломано? Блять! Стой тогда, все, виси на месте. Я как знала. Я знала, что у него будет сломано два колеса. Да, блядь! Я в компьютер хотела влезть. пускай висит пока. Зато никуда не уедет. Вот стопудово никуда не уедет. Так, где, где резина? Сколько ты стоишь? 65 только же, да? Да. Ну, придется покупать. Давайте мы вот так вот чуть-чуть возьмем их. Блин. Ну, три штучки возьмем. Чтобы было. Мне кажется, их еще вот. Давайте вот так вот. Потому что с резиной чаще всего катаются. Ну, давайте, раз мы уже тут алкоголь мы брали давайте сигарет наберем что ли не подходишь ты ой ой ты вниз бьешь ну давай так что у нас тут еще внизу ну давай возьмем тебя что ты у нас а, это у нас вот график такой веселый такой. и мороженку давай наберем мороженки вот это вот хорошее мороженка отвечаю хорошую мороженку, тут у нас что с мороженкой? Нет, такой себе, нет, не подходит. Вот тут. Вот. Ой, хорошая тоже мороженка. Отвечаю хорошую мороженку, тут у нас что, ничего. М -м -м -м. Давайте еще вот так вот возьмем. На алкашки давайте посмотрим. Вот это у нас что? Ой, хорошо с алкашкой. 61 да, бакс, ты да вы что. А тут что у нас? Тоже неплохо. А вот это у нас, по-моему, стоит, да? Или вот это у нас стоит? Ну, давайте вот это возьмем. Ну и давайте вот-вот-вот-вот, вот вот вот, чтобы было. Так, вот нам вообще все влезет. Но мы сейчас можем отморожен... Нет, стоп, от сигарет одних отказаться, да? Хотя нет, вот это вот, хорошие сигареты. Ммм, можем отмороженки думаю, отказаться. Да! Да! Да! Сколько, блядь, денег не хватает. Ладно. Сейчас быстренько набьем. Давай. Давай-давай. Сейчас быстренько все набьем. Так, есть? Да, погнали. Так, доставка. Во-первых, резина. А, резину мы уже заказали. А, тогда товары. Быстренько, так, алкоголь. вот это вот взяли и вот это вот взяли. Вот это я не помню брали, а брали. Кажется, кажется, брали. Ладно. А, это что мы взяли? А, это вот понятно, что мы взяли. Сигареты мы набрали каких-то. Какие-то крутые брали сигареты. Нет, это мы не брали сфотпуло. Вот это вот мы брали, вот это. Подождите, а что мы? Да, вот это брали. Вот, и вот это брали, да. Вот так вот сейчас мы с вами тихонечко. И мороженое мы брали. Вот так вот брали. А вот это что? А вот это мы не брали, вот как-то так, да, у нас вышло? Блять, как. А, вот. что мы лишнего хватанули, ну ладно. Давай, заказываем. Денег вроде бы хватило, и это радует. Так. А -а -а! Чувак, погодь! Погодите все. Так, доставку ворот склада. Это хорошо. Ты ч себе столько пева набрала? Тебе плохо не будет. А. Так, фига себе. Все бы так, да? Так, погнали, давай. Так. Окей, окей, да, супер. Давай продолжаем. Так. Сейчас мы вот это вот еще вот так Погодите, погодите. Сейчас сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас будет больше товаров, ребята. Сейчас будет гораздо больше товаров. Сейчас вам и мороженое, и табак, и алкашка, и все, что захотите. Черт, у меня это место, оно грязное, пипец. Что вы тут наворотили? Сейчас быстренько. Ой, подметем вот это вот все. Еще рыбу ходят, двигают. Больше уважения к живому созданию. Ну-ка, что-то происходит. Погнали. Есть. Так вот. а! Блин, опять на краю. На краю пропасти просто. Так. А, доставка. Доставка. Он там еще вторая машина подъезжает. Сейчас, подожди, не долбись ко мне в ворота, сейчас я тебе их открою. Да-да-да-да-да. Да-да-да, биби, биби. Давай, тихо. Открывай. Открывай. Все хорошо. Все, все, все. Давай. Дай мне все, что у тебя есть, и вали отсюда. Да, так, отлично. Так, следующий. Так, вот еще подъехал. Замечательно. Так, погнали. А, причем у них можно одну дв дверцу открыть? О, да, еще. Я тебя так много заказала. Вс ⁇ езжай отсюда. Да, Вообще. Вообще, до хрена всего. Так, все, я готова тебе это самую резину менять. Я знаю, что ты полдня сегодня провисел у меня на этом самом накране. Ну что поделать. Я старался сделать все, чтобы ты не убежал. Ай, хорошо. Так, погнали. Ну, заплатишь ты мне по обычному ценнику. Вот так. Клиенту гаража. Это как раз вот мы сейчас ним клиенту кассы топлива. Сейчас, здесь... Подождите, ребята, подождите. Я вот сейчас я спешу. Спешу как могу. Вот этот, блин. Две, рези... две шины себе проколол. Ну, уже хоть что-то. ты вообще как-то по-дебильному, видимо, проехал. то что все, кто ко мне приезжали, пор... пробивали только одну, э... одну резину. Это что-то прям... Еще и два зеркала разбил. Слышь, чувак, ты как вообще катаешься? Как ты выжил? Так, зеркала вот выставили еще. Так, хорош. Так. Хорош. Ну, наверное, средства царапимся, все, все же стоит купить. Ой, зеркало нужно. Все же стоит подкупить. Чуть-чуть. Пока оно дешевое. Пока есть такая возможность. Потому что я так чувствую, там долго цены не будут падить. Ну, а сразу 500 бачей. На. Просто. Просто на. Так. Выкладываем все, Так. Так. Так. Что, места нету? Так. Ты Ой-ой-ой. Стой. Стой. Стой. Нет. Нет. Блин. Давайте так тогда. Забираем. Опять выставляем. Подожди. Вот так. Вот так. И уже вот это вот. Во! Вообще. Так, сюда мороженку все выкидываем. А тут что, только один тип можно выложить? Да вы что, прикалываетесь? А? Ни чипсов, ничего. Так, сигареты. Во, она все хватило. Сигарета вот самое вот оно. Так. Винишка. Так, подождите, давайте тогда и доставку еще товара закажем. Там напитки закуски. Что у нас тут? Э, фигня какая-то. Так, так, так. Вот, смотри, прям вот четко вниз для нас летит. Вот тоже хорошо, давай. Дальше тут что по закускам. Вот тоже хорошо, берем, а мое прям вот народу нравится, разбирают. Ну и все, в принципе, тут что еще брать? Алкашка у нас есть, это есть. Мы можем, кстати, еще сигарет набрать. Так-то. Так, тут цена стала подниматься, тут она так и идет. Вот это у нас, по-моему, есть, да, мы это выставляли. Вот это мы, я не помню, брали, нет? Ну, давайте возьмем. Сколько это у нас выходит? Ну да, я что-то бршнула. Слегка. Что нам? Вот это наверное, да? Вот так вот. Да, 330 баксов нормально. Где? Мало места складе схерали давай вот так вот. Ч -ч чё для начала да, да в смысле вот у меня 145 200 Ч -чё не так то вай братан сейчас будем разбираться с этим Так. Мы же вроде сейчас склада все выгрузили, нет? А мы склад-то закрыли? Закрыли. Подожди, а что у нас почему? Почему на складе нет места? Ты не во все ручки все взял? я не понимаю. Ч, вот куча всякого барахла? Че мы не можем это? Ч нет, так-то? Там кто-то еще что-то говорит мне. А, кто-то оскорбился там и уехал. Ну что я могу поделать? Это мы забираем, это мы забираем. Погнали. Что у тебя болит? Ага. Дверь. Блин, Опять, опять та сторона. Что у вас происходит? С той стороной скажите мне, пожалуйста. Опять сторона. Давай. Ещё вот эта вот прогрузка долгая. Так. Я уже вот просто профессионально откручиваю, профессионально вкручиваю. Так. Главное, ничего лишнего не выкинуть случайно. Так. А, просто нажал и держишь. Да? И оно исчезает. Хорошо, так еще зеркальце у нас осталось. Так. Ну, смотри, прикольно на самом деле. Мне нравится. Еще и сколько бабок с этого пролетает. Вообще, ммм, закачаешься. Красота. Даш, ё-моё. Что вы тут за, за свинарник вообще развели? У меня вот чистота по нулям просто. Что тут произошло? Мороженку берете, сволочи? Я для кого ее тут выставляла? Так, все, давайте. Соберем тут вот Капец! Что это такое? Во, у вас тут несколько мусорок. Что вы творяете? Они на пол кидают. Да, до свидоса. И мусор свой забери. Интересно, а в клиента можно бросить бутылкой? Ну-ка, вот у меня бутылка. Не ему пофиг. Жаль. Я пыталась. Причем в мусорку этот товар не выкидывается. Может его кто-нибудь подберет? Такой, Опа! Бутылка пива. Наверное, за него надо заплатить. И пойдет мне на кассу. Ребят, если что, тут это лежит бутылка пива. Оно продается, если что. Так, винишко. Мой мороженка с винишком мой... и полой. Достижение разблокировано. Четвертый уровень у меня получается, да? Ой, уже из-под земли вылезла эта херня. Даст боу. Погнали дальше. Так. Мы Спасибо. пока что относительно успеваем. Очень сильно. Блин, клиент у гаража. Ну, мы, по крайней мере, у нас хотя бы бабки полились. Ой, надо сейчас успеть закупить эту херню. Подождите, пока полночь не наступила. Так, достать доставка. Автомобильные зачасти, средства для царапин. Насколько... Блин, ну не сильно упала, ладно. Ну-ка, сколько мы потратим? Мы до хера потратим. Давайте, вот 6 штучек нормально, я думаю. Заказываем, все. Нормально. Пускай приезжает. Ну пока скидка есть. Что нет? -то? Потому что я чувствую, следующую ночь она будет черной. Стопудово. Куричь пожалуйста, на здоровье. Т. Все. Гараж быстро. Бегом. Бегом в гараж. Там деньги. Там деньги в гараже. А нам еще доставка едет. Не забыть про доставку. Ай, да-да-да, повиси пока, чувак. Где он? А, он еще пока там едет. Ну, нормально, я и успею эту машину поменять. Так, чувак, опять... Сколько? Три резины? Ты как ездишь-то, ё-моё? А у меня две шины только. Ты охуел? Виси теперь, все. Блин, вот эта новость. Чувак приехал вот просто, ну с тремя пробитыми шинами, так вот как это? что это такое? так, товаров больше нет, блять, да что ж такое, ребят, тут что мороженка лежит, короче, ну а тоже в это покупать его надо. во во во во во, подожди, подожди, подожди, братан. бегу, бегу, бегу так, блин, я про топливо а -а -а! сразу побежал в гараж а я от открыть все я уже это а это если с машины что-то не так просто вот нажми ее унесет так отлично так хорош забирать точно ничего не надо перетаскивать там так далее так Сейчас мы выложим товар. Надо купить резину. Я так понимаю, резину как можно больше надо покупать просто ее вот забить тут все резиной, потому что народ катается вообще вот это беспощадно. Так, чувак, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой бегу. Есть. Во. Две бутылки вина. Что же у тебя там вечером намечается? -хо -хо. Сигареты? Три пачки. Nice Day. Понятно. Хорошо. он Намечается Nice Day. Отлично. Так, что такое? еще? Так, уже, смотри, уже час ночи. Сейчас будем проверять с тобой теорию про обновление целов. Проверяем, доставка. А, резина. Сейчас смотрим. Во! Резина обновилась. О, это тоже обновился. Насколько ты сильно обновилась? А, не сильно. А вот резину надо прям брать. Прям дофига набрать. Как у нас? Прям на все бы я взяла. Блин, мне не хватает еще чуть-чуть. Ладно, давайте сейчас подкопим. И уже ближе к полуночи заберем резину. Просто вот. Наберем как можно больше. Главное не забыть об этом. Да-да-да. Интересно, тут будут еще одни сотрудники, которые вот, вот, мне нужны. Мне нужны. Мне очень надо. Ой, мороженки набрали. Так, вы, раз вы набрали мороженки. Я могу еще закинуть туда что-то. Да, вот так вот. У меня, наверное, весь клад занимает это гребаное мороженка. Ты вот не избавляется. Может, купить это большую мороженницу и туда сложить. Чтобы склад не забивало. Реально, давайте так и сделаем. Сейчас оборудование. А, стеллажи мороженое. Вот больш... Блин, за хера стоит. Ну ладно. Задеваться некуда. Нам нужно как-то освобождать склад. Можно вот сюда вот поставить. Или вот сюда, кстати, о птичках. А? Смотрика, матрик, сейчас мы что. Да, стеллажи дай мне. Дай мне стеллаж. Да, смотрю, прям вот под сигаретницу. Или что, нельзя? Ну ладно. Да -мо, там бутылка валяется. А, или можно. Или я просто... А, нельзя, да. Вот так вот, хорош. Там, короче, за замороженец за есть это самое бутылка пива она продается если что ребята ребята не упустите свой шанс охлажденное пиво так типа теперь мы по идее можем а, клиенту гора а угрожает тот, тот, тот самый чувак висит виси пока чувак ничего не могу пока с тобой поделать Блин, а вообще хорошо было бы его отпустить. Можно закатать сейчас чуть-чуть резины. Прямо вот совсем чуть-чуть. Смотри, что мы можем сделать. Мы можем... Да, блин, причем цена очень хорошо упала. Сколько у нас денег? Сейчас на все закажем резину. Хватает. Давайте вот 4. Сейчас все деньги будем тупо на резину кидать. Потому что это самый, я так понимаю, ходовой товар у нас. Так. самый такой прибыльный а, женщина из вас рыбы выпала блин опять то копы ходит этих рыб, рыбы рыбы выпадает вот теперь вот из женщины выпал на iced day да я смотрю у тебя очень хороший день так спокойно спокойно все вычищаем вычищаем опять со своими рыбами Кого-то там еще какие-то плакатики выпадают. Что вообще происходит? Как это работает? Где вы их носите, что они у вас выпадают оттуда? откуда непонятно. Откуда? Так, где моя доставка? Вон, едет. Вижу, вижу, вижу, вижу. Едет. Так, мороженка пошла. Пошла в ход мороженка. Так, где, где, где, где доставка? Так, так, так, так, так, так, так. Ребята, вам придется подождать. Вот доставка моя едет. Моя доставочка едет. Бегу, бегу, бегу. Так, открываем. Я тебя жду. Я тебя очень-очень жду. Пожалуйста, у меня там клиент. Там все дорого. Отлично. Погнали, погнали, погнали. Так, закрываем склад. Потому что, насколько мы помним, его могут обокрасть. Всякие твари там ходят. Так, не арена меня. Три резины, блин, да? Три резины, как так? Так, ставим. Погнали. Так. Надо копить на резину. Резина. Резина наша, все, резина нас спасет. Так, ставим. Выпускайте меня оттуда, побежали дальше. Хватаем. Так. Тут как быстро он начал справляться. Так, нам хорошо бы дожить до мойки. Там уже будет понятно, что делать дальше. Будем ли мы как-то закругляться? Или не будем мы как-то закругляться? Потому что игрушечка такая хорошая, залипательная, мне нравится прям. Так, у меня сейчас куча клиентов отовсюду просто, они меня разрывают. Ага. Так, ну берем, погнали. Сейчас царапинки. Просто нажимаешь на кнопку мыши, и оно само пропадает, да? Просто можешь держать на одном месте. Да! 350 бачей, вообще огонь. Так, лент у топлива. У кассы вообще 4. Ой, нету там какой-то колы. Ну, прости. Чуть позже будет, после того, как я закажу резину. Потому что мы живем, в принципе, на мастерской. Не на магазине, не на заправке, а на мастерской. Это то, что нам позволяет выживать и, в принципе, очень даже неплохо так зарабатывать. То есть вот это-то так, заработок такой. Ну, такой. Такой себе, я бы сказала. Ну вот, сейчас вот мент подойдет, Смотрите. Что, у нас три у него всякой херни какой-то. Раз. Два. Три. Ну и что, какие-то он а, чаевые накинул сверху и ни о чем. Так, еще у нас будут, ребята, механика? Да. Так, тихо, спокойно. Я уже забываю, хочу прямо туда кинуть. Так, быстренько подметаем все, убираем. Так. У нас тут еще какой-то, похоже, человек невидим какой-то. Мне показалось, что появляются следы сами по себе такие. Опа. А, кто орет? Так, тихо, вот это вот берем. Собираем сразу весь мусор, чтобы ничего тут не было, не лежало. То есть приезжает, чувак, тут вот все это красиво. Так, где там мусорный мешок? Что-то это самое, хреново. О, у гаража! У гаража бежим, бежим, бежим. Вот туда это то, что. А, еще утоплива. топливо. Давайте сначала заправим, потом поднимем. Подождите. Ничего, вот. Выкидали всякие иностранцы Эть! Краснет. Так, ты уже определился, что там будешь? Так, хорош. Чаевые три с чем-то. Ой, ой, ой. Ой, вот тут тоже надо убраться. Конечно, накидали тут резины. Тут куча всего. Вот, вот, вот, вот, вот. Так, погнали. Так, что вас беспокоит? Блин, уже 600 с лишним бачей. Два колеса. Что вы начали колеса-то так вот прям бомбить? Колеса очень нужны. Снимай, снимай давай. Сейчас нам нужно забить этот стеллаж и лучше всего иметь даже что-то про запас, мне кажется. С таким подходом к резине. Чтобы мы могли вот нормально потом и взработать. И не сильно вообще о чем либо беспокоиться. Все, катись оттуда. Так, клиентов вроде пока что больше нигде нету. Так, нужно еще резины заказать, то что она уже кончается потихонечку. Так, мороженку докинуть. Кто там бибикает? Ага, вижу, вижу. Вышел, вышел. Еще давай резину. А, доставка, доставка, доставка. Так, давай шины. Сколько у нас там уже? 820 у нас. Вот так вот придется, да? 15 штук. А ч ⁇ нет? Пускай едут. Надо еще вот это вот все чуть-чуть пополнить. Ну, у нас, в принципе, алкашки есть. Это и есть. Мороженки у нас еще дофига. Сейчас еще вот, вот сюда вот выложим. Чё -чё -чё Надо накинуть всякого говна сюда. Ну, и, в принципе, живем. Уже что-то тут наследили натоптали. Вот чувак просто мимо прошел, уже что-то натоптал мне тут. Так, вот тут все вымели. Все у нас должно быть в чистоте. Давайте, клиенты, наваливайте. А ч эти все так... Мимо пошли. Я вроде не сильно всех игнорировала. Они просто приходят и гуляют у меня тут. А, потому что, наверное, товара у тут вот нету. Надо заказать что то Ой, клиент у кассы. Клиент у гаража! Подожди, подожди клиент у гаража. Сейчас я тебя... Отквойся. Ну давай, залетай, я жду. Так, да, при, при этом у нас, смотрите, склад пустей. То есть я убираю мороженку, выкладываю потихонечку. И у нас потихонечку пустеет склад от этого. Я так понимаю, да. У нас вся проблема в мороженке оказалась. Так, отлично. Все, он поехал. Так, выкладываем резину. Так. Еще место есть, офигеть. Так. Нажимаю сюда и убегаю. Сейчас, подожди, я тут это быстренько тут сейчас. Вот, вот, вот, вот, прям вот быстро, быстро заправлю этого чувака. Вот тут вот сейчас парочку товаров выдам. Так, так уровень топлива низкий плохо. Ну, не страшно Мы сейчас а, пару резин поменяем И вот будет все хорошо Давай, вали Давай, давай, давай, давай, давай Следующий, следующий на x пожалуйста Пошли Есть Есть Bye. Давай, давай Так, клиент Уровень топлива низкий Сейчас мы быстренько Не, реально, магазинчик Это вообще чисто как подработка какая-то Блин, у меня такой, получается, очень вредный магазин. У меня осталось... остались <смех> и сигареты, алкоголь и мороженка Они прекрасные ли. Для какой-нибудь там соседа-алкаша. Это просто идеальный магаз. Это я смотрю, какие-то странные личности начали ходить. Из них рыба выпадает. Плакатики какие-то выпадают. Какие-то не странные. Илон маск... маск перестал заезжать, вообще непонятно, что происходит. Так, сейчас подожди, блин, низкий уровень топлива. А, давай я его сейчас заправлю и вот займусь машиной. Да, давай, все, заказывай быстрее. Ну, во, так все. Идеально, вы получили чивы, да? Да, я такой. Так, что у нас тут? А, два колеса и зеркало. А, какое? Вот это вот, давайте сразу с ближнего начнем. Так. Топливо надо заказать. Не, резина очень быстро вылетает. Прям вот в мгновение ока. Поэтому сейчас мы закажем топливо. И на все остальное будем заказывать резину. Ну, потому что она прямо вот вообще. Это то, что нам нужно. Так, зеркальца. Зеркал у нас пока хватает. Это не так часто у нас происходит, как у срезины. Все, катись. Так, клиент у кассы Сейчас быстренько. Отпустим, закажем нам топливо. Так, по топливу что у нас? Доставка, топлива 2,25. упала, смотри-ка. Давай, заказываем. Главное не забыть. Так, вот чувак приехал. Остатки нашего топлива дожрать. Мы закончим с резиной, с покупкой резины. Будем заполнять стеллажи. Да, нету, нету, все, иди отсюда. Я, конечно, такой себе продажник. Я прогоняю клиентов, даже ничего взамен не предлагаю. Так, все, убрали. Все, подготовили. Так, что у нас? Где эта машина-то наша? Так, сразу собираем это. Собираем это. Опять этот мешок как-то криво захватился. Иди сюда. О. Так. Тоже. Оп. Вот, катится, катится. Давай, давай, давай. Какая-то она странная сегодня. Какая-то немодная. Зеленая какая-то. Ну давай. Подозрительная машина. Ой, блин, сейчас это тарать будет. Ну давай, пацан, мы ну, шевели булочками. Что ты так на меня странно смотришь? Давай. Запускай. Вот, резко, дерзко, молодец. Так, и как раз вот клиент подъехал к топливу. Сейчас мы его быстро. Сука. Уже пять дня! Пять дней. Пять дней. Помним, да, к полуночи мы должны это загрузить, заказать, заказать кучу, кучу резины. Мороженка у нас есть, алкоголь есть, табак пока. Ой, табак уже разобрали. Но все равно пока что ориентировано на резину. Надо проверить вообще все. Резина есть? Ой, тут еще грязно, так. Это. Так, подожди. Здрасте. Ничего, что я вымет, не сбили. Так, резина пока есть. Стеклышки пока есть. Это херни навала. Ты так пищишь? Она мне сказала, гау. У нее просто что-то грязное валяется. Так, ну погнали. Что у тебя, блин? Они долбят просто по резине. Реально? Смотри, их ничего не останавливает. Блять, а как много времени прошло, да? Ну, сегодня у нас такой чисто Роботунский день, прям получается, да? Сейчас быстренько меняем. Причем не степпушка, у нее не разбито ничего, а тупо резина. Причем аж две штуки. Не удивлюсь, если приедет какой-нибудь клиент, э, типа с четырьмя проколотыми резинами. Вообще это будет ржака Пригнал корытый. Причем с выхетверых приедет-то. Так, клиент топлива. Давайте сначала топливо закинем. Сколько времени? Ой, как много времени. Игрового, в смысле. Игрового много времени, и нашего много времени уже пора заканчивать потихонечку. Так. Сейчас самая идеальная, самая лучшая заправочка. Да, да, да. Вот прямо она вот такая вот, да. Так, главное, нужно успеть закупиться нормально. Резина? Да давай уже. Так, давай. Доставка резина шины, потому что время, я так понимаю, идет в любом случае вот прям вот, вот так вот так идет. Сколько у нас? Блять, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Давайте быстренько мне еще на одно колесо. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, взломать, взломать хотя. А, уехал, сука. Еще этот козел написал что-то. Давай, заправку, на заправку, ну, ну, ну. Мне, про... мне пару копеек не хватает, говнюк. У тебя есть багажник? Нет, нет багажника. Ну дайте мне чуть-чуть монеток-то. Мне прям чуть-чуть надо, прям копеечку. Ну, алло, говнюки, сука. А, кто бибикает? Давай сюда, сюда, сюда. Я, я тебя... Да, да, да, да, да, да, да. Я, я вот прям жду. Я уже, вот, видишь, с пистолетом в руках. Оцени обслуживание. Давай. Пять звезд мне поставь, пожалуйста. Давай, делай все заказ. Заказ давай. Давай, давай, давай. О, и клиент у гаража. Есть. Сейчас, надо успеть, надо успеть, надо успеть. Еще заказать. Так, быстро, быстро, быстро. Давай. Три, два, один. Да, да, да. Да, да. Что у нас? А, колесо, дверь, стекло. Так, колесо. Так, быстро. Давай, все наше мастерство. Быстро, снимай, снимай, снимай, снимай. ставь, ставь, Погнали, погнали, погнали. Так, быстро. Времени уже до хера. Очень много времени. Очень много времени, давай. Дверь. Давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, и стеклышко! Давай, быстро, быстро, быстро. Меняем. Так, ставь быстро. Есть. Отлично. Клиент, указ, посрать сейчас. Сейчас вот посрать сейчас. Надо успеть заказать а, доставка. Тихо, тихо, тихо. Подождите. Резина. Резину набрать быстро, быстро, быстро. Сколько у нас там денег? 700, Черт, капелюшки не хватает. Ладно, 13. А, ладно берем так все погнали быстро заказали кстати можем кстати, сейчас еще одну заказать чтобы и нет собственно сейчас быстренько вот у вас сколько у нас бабла теперь вот мы можем заказать еще ну давай давай еще одну резинку быстро быстро, еще одну еще одну Да, заказ доставка в кути суки oh. <laughs> это наепалова ну ладно В принципе все можно с этого момента начинать копить как раз на наполнение нашего магазина потихонечку ой блин опять много времени прошло это все это, это прикалываешь так вот тут выложили все вот тут тоже нужно доложить вот так вот чтобы не было меньше а, у топлива клиенту топлива сейчас Топливо положим на склад и дернем рычаг и на этом закончим сейчас вот все быстро сделаем так так так так так так так так так так день, день прошел. Наш Наш прошел. так мы закупили хорошо резины. Мы поняли, что приносит больше всего профита. Вот так вот. Опа. Прям очень. Очень хорошо. Так, давайте выложим, посмотрим вообще, что у нас получилось по резине. Ну хорошо, мне нравится. Мне нравится. Охренеть, вы тут устроили. Так, подмести все. Срочно. Срочно вымести все. И закрыть заправку нафиг. Или не закрывать заправку сейчас. Тогда сразу еще одну запишу серию. Нам нужно до мойки добраться. Добраться до мойки нам нужно.